Всем доброе утро. <смех> всем доброе утро, я говорю. видео это выйдет вечером. Просто всем привет! Находитесь на канале Автоподбор 25. Это автомобильный канал, канал Про Правый руль. А, ребят, немножко выбился из графика, приболел. Вот, но все, в колею встали. Вот, сейчас видео будет выходить Пара расписанию, как это было это будет 2-3 видео в неделю. Сегодня специально приехали пораньше, в 9 утра, чтобы отснять видео. Сегодня будут просто цены. Вот. Но также у нас будет продолжение минивенов И заново пойдем по кругу. Кейкары, седаны, универсалы, микроавтобусы mm -hmm. и так далее. Поэтому поддерживайте канал, подписывайтесь на канал. Идем смотреть, что с ценами. Так, ну вот зашли на рынок и сразу пойдем по автомобилям будем искать цены кстати ребят напишите пожалуйста что со звуком потому что вот ну не пойму что со звуком у нас происходит я вот видео сделал снял отмонтировал смотрю звук есть ну не то что есть да в принципе слышно нормально но в комментариях пишите то что есть какой-то скрежет какой-то там что-то где-то кряхтит поэтому обязательно напишите проблему эту будем устранять так, что у нас продается? Продается у нас Инсайд. Inside. inside такой голубой цвет. 2009 год. Цена на нем не указана. На экстреле цена не указана. На автобусе цена не указана. Итак, Honda free Spike 2012 год 7 мест. Стоимость автомобиля 768 тысяч рублей. У него хорошая комплектация. gp 3 кузов. Гибрид, гибрид неполноценный, кожаные вставочки. Есть круиз-контроль напоминаю фрид фрид спайк во фриде есть окошко в спайке окошко нет белый перламутровый цвет такого цвета такой комплектации автомобили конечно они стоят подороже toyota wish 2013 год 4 в.д. s салон 1 миллион 15 тысяч рублей аукционный лист пробег 146 тысяч замена крышки багажника покраска переднего правого крыла покраска передней правой двери а еще один лишь одиннадцатый год по-моему, мы его снимали. Вот видите, хорошая машину почему-то недолго продаются. Пробег 157 тысяч. Родной аукционный лист пробег не скрученный. А покупает что? Покупает все что-то подешевле, подешевле. Вот он там отзывы плохие в авторынке. Ой, я приехал, мне там корча продали. На сколько раз уже всем говорил то, что а, Смотря с какой суммой вы приехали. На авторынах На таком автомобиле вы и уедете. Так, ну что-то мне не нравится. Вот цен нету, нету, нету цен. Peugeot какой-то стоит. ВИЦ 625 тысяч. Аукцион 4 балла. Пробег 91 тысяча. 1 и 3. Если 4 ВД, то автомобиль идет 1 и 1,3. Пробокс 16 год. Полтора литра. 4 балла. 67 тысяч. 760 тысяч рублей. Вот сейчас мы про него разговаривали. Реальный автомобиль с реальным аукционным листом, с реальным пробегом. 67 тысяч. Без литья Хорошая летняя резина. Жирно ее любят называть. Рядом стоит СП, такого интересного цвета. Тоже популярный автомобиль. Светлый салон. Коричневый у него цвет такой. Литье. Нештатное, но тоже неплохо смотрится. бесключевой доступ. На крутилочках светлый салон. 650 тысяч 16 год полтора литра нормальная адекватная цена за данный автомобиль так напротив у нас стоит а, еще один что это у нас такое еще один free 12 год гибрид аукцион статистика 738 тысяч рублей автомобиль 2012 года выпуска honda shuttle 15 год гибрид 4 в.д. 865 тысяч очень популярный автомобиль последнее время вот автомобили посерьезнее в другой ценовой категории subaru forester он конечно изменился и внутренний и внешний автомобиль 2019 года выпуска двухлитровый гибрид 2 миллиона 197 тысяч рублей на коже коричневый салон рейлинги боксер штатное литье хорошая резина зимняя но цена цена цена конечно кусается но тем не менее автомобиль этого стоит я вообще люблю субарики рядом стоит еще один субару это уже субару xv а, и так и так и так и так не вижу восемнадцатый год 1 миллион шестьсот тысяч рублей неплохо так на штатном лете на летней резине рейлинги кожаные вставки есть кто-то говорит все время проходишь мимо прадика вот пожалуйста прадик черный черный черный цвет 16 год 2,7. и руль косточка LED фары Тюнинг мадула 2 миллиона 640 тысяч но это полноценный рамный джип 2 миллиона 640 тысяч рублей tx комплектация да безусловно есть такие автомобили но цена 2 с половиной плюс за данные экземпляры грузовички есть тоже. Вот видите, в конце стоять стоять, стоять, стоят. Надо будет добраться до них, потому что последнее время тоже спрашивают что у нас по грузовикам на авторынке. А, время уже полдесятого. Вот народ потихонечку подходит к авторынку. Nissan XTRL 16 год, 4 ВД, 1 миллион. 397 тысяч рублей стоит данный автомобиль давайте перейдем на следующий ряд а, следующий ряд honda fritz fritz пайк 14 год полторашка а, цена 889 тысяч рублей honda fit shuttle Двенадцатый год гибрид 620 тысяч рублей. XV цена не указана. Toyota Rush. Нет, Дехацу Бего. Тоже цена не указана на данном автомобиле. Еще один Рашек. Insight. Десятый год гибрид. 570 тысяч рублей он стоит. forester уже в рестайле. Белый перламутровый 1 миллион. 625 тысяч рублей но 14 год 4 воды 4 воды он идет двухлитровый если гибрид 18 а 1 миллион двести восемьдесят тысяч рублей светлый салон в автомобиле nissan сирена черный цвет еще зима без бесключевой доступ гибрид 2016 год без цены цены нет еще одна сиренка так в этом ряду ценника я не вижу toyota си шер а, говорили там honda у меня стало си шер стал honda ну ребят извините попробуйте походить поснимать что-то где-то запутал запутался немного ярко такой насыщенный синий цвет 1.8 гибрид 1 миллион 565 тысяч honda shuttle черный цвет 17 год гибрид 955 тысяч друзья что касается поиска автомобилей вот буквально вчера да постоянно звонки да вот найдите того чего нет я ни в коем случае не хочу обидеть людей ну вот смотрите, допустим, позвонил человек, да, хочет там шатал Z, -ку. сумма у него на приобретение нормальная, прям нормальная сумма. Но предысторию мне рассказывает, я открываю дром, смотрю, а там всего несколько автомобилей. Ребят, ну мы сами ориентируемся по дрому. Чтобы, скажем так, состоялся поиск автомобиля, их должно в наличии быть, ну хотя бы там, хотя бы вот 13-15 вот автомобилей, да, чтобы... Чтобы было еще выбрать. А если там всего два автомобиля, так как бы мне тут пролезть? А если там всего два автомобиля, то должны понимать, где же мы найдем? Все автомобили, практически все автомобили, они выставляются на сайт, то есть на drom.ru. Xtrail четырнадцатый год, миллион триста шестьдесят четыре в год гибрид полтора миллиона. Так что тоже, мониторки дром перед заказом автомобиля. Если видите то, что автомобили есть наличие, тогда как бы имеет смысл заказывать поиска. А если их там нет, если их там по пальцам пересчитать, то где же мы их вам возьмем-то? Эти автомобили. Так, ну что тут интересно у нас еще есть? Приус стоит. Приусы последнее время стали спрашивать. Прям хорошо. Это 15 год, 890. 5000 рублей гибрид от honda 2014 год 1 миллион триста девяносто тысяч аукционник выложен надо проверять проверять но пробег 79 тысяч указано в данном автомобиле седан вот олеон премио тоже частенько спрашивают вот эти вот автомобили но по большей части там смотрят 9 10 11 года как бы это уже цена за миллион 15 год один Ну это ведь это 18 идет 4 балла пробег 92 тысячи миллион пятнадцать тысяч Стоит данный экземпляр тоже хороший не убивай он еще 4 воды идет хороший не убиваемый седан от тойоты альфа идет косячок вот такой Альфа идет у нас так. 16-й год, 1,8. Ну, что я говорю, они все идут 1,8. 1 миллион 100 тысяч рублей. Филдер, 15-й год, гибрид, 835 тысяч. Honda Shuttle, 15-й год, гибрид. Вот как раз Z-комплектация, максималка. 999 тысяч. Что касается, э, вот, есть автомобили на дроме нет, ну может быть такое, то что он там день два три э, на дроме его не повесит, да там, продавец запарился, не успел сделать дать объявление. А так практически все автомобили все же они есть на дроме. Либо, допустим, у него там стоит их 10 да вот таких там шатлов. Ну продавец дает объявление одного и все, но такого такого нет чтобы у продавца было там 10 шатлов. 16 год без пробега иксовый 990 тысяч рублей это Toyota танк извиняюсь не танк руми но это полностью 1000 одинаково автомобили что танк, что руми что subaru джасти и по-моему там еще какой-то есть автомобиль но тем не менее, не то, что тем не менее, а довольно-таки неплохой автомобиль с литровым двигателем. Они есть там турбовые. Все вот больше и больше становятся, скажем так, они популярными. В последнее время спрашивают очень много о Solio. делики D2, но опять же в клевых комплектациях, в комплектации «Бандит». 17-й год, 675 тысяч. Харек, 14 25 4WD гибрид, 2 миллиона 100 тысяч. Есть двухлитровый, 2 литровый, если 25 он идет гибрид, есть трубовые версии автомобилей. Honda spike двенадцатый год полторашка гибрид семьсот тридцать тысяч Fit девятнадцатый год пробег три восемьсот девяносто тысяч Так, ну на сегодня будем заканчивать. Как видите, автомобили есть, автомобили постоянно меняются, люди приходят, приезжают, покупают, поэтому не надо говорить то, что там хана все. Ваш правый руль никому не нужен. Это не так. То есть, допустим на картинке, как-то это может э, не очень понятно, да? Вот стоит и стоит ряд. Но по факту этот ряд туда-сюда постоянно тусуется. То есть автомобили все-таки не все-таки, они меняются. Вот э, интересный автомобиль Сиента, 16 год, 895, 4 ВД. Хаслер, 17 год, 4 ВД, э, 580 xv 14 год 1 миллион 70 тысяч Балена литровый 685 тысяч рублей сегодня такая небольшая экскурсия то что рынок не опустил то что автомобили есть поэтому кому нужна помощь при покупке кому нужна проверка автомобиля перед покупкой телефоны указаны под к телефон на указан под каждое видео Поэтому звоните, пишите, не стесняйтесь. Ну, а тем временем пригнали автомобиль в транспортную компанию. Ребят, и вот тоже много вопросов, что касается транспортной компании. А, смотрите, транспортные компании работают, никуда не делись. Раз, два, три автовоза стоит полных. Один стоит под погрузку. Один стоит под погрузку. Раз, два, три, четыре, пять. Еще стоит пять автовозов. А, да, есть очередь. Очередь большая, и это не только в этой транспортной компании, это в абсолютно всех транспортных компаниях, потому что как ни крути, а спрос все-таки на правый руль у нас большой. На сегодня все, всем пока, всем хорошего вечера, всем хорошего настроения.